Привет, меня зовут Арина, я из Москвы, я приехала сюда на 19 дней, ну здесь я пробыла 19 дней, мне дали палатку, так что если у вас нет палатки, то не бойтесь, вы можете приезжать, вот, здесь очень классно, я научилась делать много интересных вещей, я сделала медальончик, сейчас упадет микрофончик, медальончик, вот, здесь очень круто, Отдыхать и работать. Можно сажать огурцы, деревья, можно их полоть. Еще здесь очень красивые озера, леса. А, а еще Юля очень вкусно готовит. А Вова очень вкусно делает майонез и горчицу. Вот, так что вы не умрете с голода. А еще так, что еще? Мне здесь показалось, что я была как будто в пионерском лагере. Очень круто, было много людей и было весело. Вот. Я думаю, что сюда очень здорово приехать. Здесь интересные люди, открытые соседи. К ним можно приходить в гости, узнавать что-то новое, пожить у них волонтерами, съездить в Себиж. В общем, здесь круто, приезжайте.